приветствую подписчиков и гостей моего канала с вами Ирина сегодня я буду делать повязку для очень маленькой принцессы кому интересно оставайтесь со мной для работы я взяла кружево желательно взять стрейчевое кружево но мою тянется поперек, но не вдоль. поэтому я взяла отрезок этого кружева точно по объему головы ребенка в моем случае это 43 сантиметра еще мне понадобился кусочек фетра это прямоугольник со сторонами 7 на 5 сантиметров Цветы я буду делать из атласной ленты шириной 2,5 сантиметра. Для декора я взяла немного тычинок молочного цвета и вот такое кружево. У вас может быть любое другое, но я покажу как работать с таким кружевом. Центральной частью моей композиции будет бант цветок. Как его сделать, у меня есть отдельный мастер-класс. Вот здесь подсказочка на этот мастер-класс или будет ссылка в инфобоксе. Еще я делала цветок из нейлона и он делается примерно так же, как этот. Итак, из атласной ленты я делаю отрезки длиной 7 сантиметров и мне нужны 9 отрезков на один цветок в композиции будет два цветка и розовый цвет двух оттенков вот так я заготовила кусочки и теперь показываю дальнейшие действия. Я зажигалкой оплавляю край, потом зажигалку держу внизу отрезка и лента подворачивается вниз, вот так. Теперь я этот отрезок складываю по диагонали, у меня получается прямой угол и потом еще раз складываю треугольничек, у меня должен получиться. И я имею вот такой двойной лепесток. Этот уголок я оплавлю огнем только лишь для того, чтобы деталь у меня не развернулась. И таким образом я сделала 9 пар лепестков. Теперь буду собирать цветок. Здесь я немножко наношу клеем для того, чтобы лепестки не раскрывались сильно. И потом сам лепесточек вот так сворачиваю в трубочку. Это центр лепестка. Вернее цветка. И теперь я буду все лепестки приклеивать в шахматном порядке, а высота лепестков будет примерно на одном уровне. И вот остается приклеить последние три лепестка. Здесь нужно учитывать тот момент, как будет располагаться цветок в композиции. У меня этот цветок будет расположен в положении лежа. Поэтому... Вот так он будет лежать. Поэтому мне симметрию у этого цветка выдерживать не нужно. В таком виде меня цветок вполне устраивает. И второй цветок вот такой. Теперь я сделаю основу для всей композиции. Фетр я складываю в четверо и срезаю уголочки. Таким образом у меня получается овал. Каждое кружево имеет изнанку и лицо. Будьте внимательны в этом моменте и не поставьте кружево на изданку. Теперь я наношу по центру полоску клея и произвольно делаю складочки на кружеве. Собираю кружево по ширине фетра. Теперь с обратной стороны тоже нанесу клеем. И подклею кружево. Кружево э, плотное, объемное. Поэтому у меня кружево здесь приклеивается в стык. Никаких э, припусков на шов здесь не должно быть. Иначе будет толсто и грубо. Закрепляю фетр и основа у меня уже готова. Здесь у меня будет расположен центральный элемент композиции, а здесь я буду использовать кружево. Теперь смотрите, что я сделаю для того, чтобы это кружево не лежало плоским блинчиком. Я хочу, чтобы мое кружево было объемным и были вот такие фалды. Вот видите, да? Для этого я его разрезала до центра и получившийся угол я размошу на 180 градусов. Подклеиваю одну сторону, потом закрепляю центр. Вот. И вторую сторону развожу до образования прямой линии. И таким образом у меня получается красивые фалды. Здесь по центру я складочку просто склею. Чтобы эта складка не расходилась и форма держалась такая, как тебе нужна. Вот видите. Получилось довольно таки интересно. Теперь приклею центральный элемент. Приготовлю тычинки, я беру 6 пар, складываю их вместе и скрепляю горячим клеем, чтобы клей быстро застыл я использую металлические предметы, у меня это пинцет и металлическая линейка. Буквально 2 секунды и клей застывает. Теперь определяю положение розы. Мне понравилось ее положить в таком виде. И теперь приклею тычинки. И сделаю еще один пучок, только немножечко покороче. сюда, а можно сюда, мне так нравится больше. И добавляю еще два цветочка. Когда вы приклеиваете цветы, обращайте внимание, как они у вас держатся. Если цветы расходятся, обязательно подклеивайте чтобы композиция была монолитной. Добавляю еще один пучок тычинок. Уравновесим композицию этим. Здесь тычинки немножко дреноваты, хвостик обрежу. Вот и теперь хорошо. Ну, вот и все, украшение для маленькой принцессы готово. Я благодарю вас за просмотр моего видео. Также буду благодарна за комментарии. Кому понравился мой мастер-класс, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Всем желаю творческого настроения. С вами была Ирина. И до новых встреч!